Всем привет! Продолжаю создание строительного робота своими руками. В прошлой серии я остановился на том, что основное тело ковша для робота я сварил, но не смог уже приварить механические элементы для него, потому что мне нужно знать точно, какие будут размеры у рукояти стрелы. И, соответственно, после того, как я доварил сам ковш, я начал варить саму стрелу. Опять же, длинное вступление я в этом ролике сейчас сделать не буду. Сейчас я покажу, как я начал варить стрелу саму. Вот. Это только часть стрелы, там еще одна будет, половинка ее. Вот. Сварочных работ очень много, в том плане, что очень большие швы приходится делать, очень они такие объемные по металлу, в несколько проходов. Ну и в общем, сварка у меня получается растягивается на несколько серий. Вот. Ну, надеюсь, будет интересно посмотреть в качестве первой рукояти ну как бы вот первая часть стрелы после ковша будет использоваться квадратное сечение из двух сваренных швеллеров швеллер 6,5 ну, шестерка 65 высотой сечения так вот продольно сварю их длина тут получается 82 сантиметра плеча, но оно немножко останется сзади потом будет видно когда собрано все также такие вот Две пластины для перехода на первое звено. Это под гидроцилиндр ковша. Переходник будет тоже из швеллера. Вот. И э, два фланца для крепления ковша. К ним уже будут как раз крепиться дуги коша о которых я говорил в конце серии. Про этот варил сам ковш. Ссылочка будет вот тут, вот справа сверху. Так. в общем, сейчас кое-что подрежу еще болгаркой. Потому что банально надо, пластинку вот сюда будет заглушить. Я вообще этот корм весь хочу герметично сделать. В общем, сначала перехвачу все, а потом уже буду обваривать. Сейчас нужно вот такой вот полосы. Ну, трешка полоса. Из нее, короче, надо нарезать заглушечки. Вот образец швеллера, как раз. Вот ну, тут, наконец, стрелы, два швеллера, если вот так вот поставить. То есть вот раз швеллер и два швеллера. По ширине как раз. И это вот так надо обрезать. Думал болгарка резать, но вспомнил, что у меня есть такая вот установка для плазменной резки. Вот, в общем, сейчас я ее обустрою, подключу и попробуем резать. Купил еще два года назад, но особо как-то не выдавалось случая, чтобы порезать. Ну, просто попробовал, когда купил, и все. На конце у нее такой вот резачок. Сейчас, фокус. Вот, вот такой резак. Вот, в общем, плазма режет. Так, насколько я помню, тут Пять атмосфер надо выставить. Сейчас поднимем. Оставим четыре. Вот так. Все. Все. Вот нарез. В общем, прошло где-то часа полтора, полностью все обварил, заварил концы, тот конец внутри заварил, ну, обварил квадратик внутрь. И сплошняковый вот такой шов, не везде, правда, шлаг еще отбил. Вот, в общем, полностью готовая железяка, уже такая ощутимо тяжелая. А сейчас надо будет еще наваривать фланцы, сюда вот опорный на первую стрелу, там на ковш. Вот. В общем, а сюда уже ухо для гидроцилиндра Сейчас в процессе В процессе все подсниму А пока что небольшой перерывчик устрою Потому что два часа подряд варить, конечно, немножко утомляет Прихватил вот этот фланец переходной На другую стрелу Вот прихваточка видно, как подгибает металл из-за усадки зазор едать между ними поэтому по любому поэтому по-любому надо будет сейчас с поджимать это все ну, ладно, сейчас будем дальше прихватил переходной фланец даже немножко обварил видно вот ну, делаю дальше доварил одну сторону чтобы фланца на месте обварена вот швы здоровые получились. Еще особо не зачищал, но в принципе уже нормально. Отпилил также две вот таких вот два вот таких вот куска простостенной трубы. Они сюда вот пойдут как втулки А внутри уже будет палец со вкладышами. В общем, сейчас буду это все подваривать, выставлять и варить в вторую сторону. Одна трубка сюда идет, понятно, да, и такая же точно. Такая же точно пойдет вот сюда. Так вот прихватил уже, ну, буквально на несколько точек. Вот эта труба, она раньше была для какого-то то ли топлива, то ли масла, не знаю. Как подхватываешь, сразу внутри вот этот слой начинает гореть. Чувствую сейчас весело будет. Вот. Но его как бы особо оваривать не надо. Эту трубу просто в одиночный шов и все. Ладно, сейчас буду обваривать Доварил часть куда будет крепиться ковш может не очень аккуратно получилось местами ну, все заполируется снимется вот. сюда осталось еще но вот такой же один такой же фланец и фланцы крепления гидроцилиндра не знаю может гидроцилиндровый я буду крепить потом, в следующий раз, вот. сейчас, может быть, прикину ковш, как он будет. Вот. Ну и еще вот это осталось приварить. Мы посмотрим, сколько успею, уже день закат уклонится. И уже 6 вечера. Вот. Посмотрим, сколько сегодня успею. Если что, в следующий выходные говорю. В общем, не успела сегодня все доварить. Осталось вот этот нижний фланец, там вот такую же вот шпонку сделать. Так, в принципе, пока готова готово. Но еще тут должны быть два планчика под гидроцилиндр, но это уже по итогу они будут ставится. Я думал, может прихвачу, но пока не буду. Естественно, ковша я син тоже не успел подварить. Сейчас уже домой надо. Ну, вот. Вот в таком состоянии его оставлю. Вроде все проварил. Снутри снаружи. Все швы. Все есть.